Здарова, Жуль! В прошлом видео про GeForce Now я говорил, если соберется много лайков, я сделал видос про 75 Гц. И собралось так-то 70 лайков. Это много для моего канала. Сегодня вы узнаете, как на любом мониторе из 60 Гц сделать 75 На AMD и Nvidia видеокартах. И как убрать постоянно черный экран, когда вы альтабаетесь. Сейчас будет важная информация, не пропустите ее. Перед тем, как поговорим о главных ошибках поднятия поднятии герцовки монитора, у меня скоро день рождения, 30 мая. Неплохим подарком было бы, если вы начнете использовать мой тег-автора Mazer. Скрины покупок скидывайте в дискорд, который находится в описании, чтобы попасть в следующее видео. Ошибки. Есть разные виды разъемов для монитора. Если у вас VGA разъем, то шанс, что получится разогнать большой, но есть малый шанс, что не получится. А вот с разъемами HDMI и DVI проблем не должно возникнуть. Так что проверьте, если у вас подключен монитор по кабели VGA. Подключите монитор по кабелю, допустим, HDMI. Если на данный момент вы не можете это сделать, досмотрите видео и есть шанс, что все получится. Также, если у вас очень древний монитор, тоже есть шанс, что не получится. Но попробовать стоит. На старых AMD видеокартах по моему способу не поднять герцов. Теперь перейдем к самому поднятию герцов. Для тех ребят, которые зашли на видос для того, чтобы поднять герцовку на видеокарте AMD, досмотрите видео до конца, и вы поймете, что нужно делать. Просто смотрите за моими действиями, как я делаю в Nvidia. И вам просто нужно будет в AMD заменить числа. Заходим в панель управления Nvidia, переходим в регулировку размера и положения рабочего стола, ставим тут обязательно дисплей, потому что все проблемы в поднятии герцовки из-за того, что вы... Поднимайте ее не на дисплее, а на ГП. Если у вас получится разогнать герцовку на вашем дефолтном рейсе, на 1920-1080, на 1080, то есть на Full HD, ставьте не масштабировать. Потому что, когда вы ставите не масштабировать, отклик меньше у монитора. Дальше мы переходим в изменение разрешения. Для начала, все вот возьмите, попробуйте, заходим в настройки, создать пользовательное разрешение, и просто ставим 75. И нажимаем тест. Если у вас... Монитор погас и пишет что-то типа не поддерживается. Нажимаете Escape. И заходите снова сюда. Если вы тот человек, который хочет играть на Full HD. Допустим, многие фортнайтеры не перешли на кастомные резы. И играют на дефолтном резе. Допустим, на том же Full HD. Но на нем вы не сможете разогнать. Вам нужно хотя бы на один пиксель понизить рез. То есть, допустим, если у вас 1920, пишем 1919. И так с любым резом, там 1600 на 900, пишем 1599 на 900 и так далее. На всех резах. То есть просто на один пиксель понижаем ваш рез. И пишем тут 75. Дальше нажимаем вручную. И специально для этого видео я сделал вот такую вот табличку По ней вы должны смотреть на вот эти вот три столбика Где 88 вы должны отнять 60% То есть это получается 35 Потом идет плюс 1,45, Потом идет минус 7% И вот эти числа вы просто в калькуляторе это отнимаете И пишите числа, которые получаются Тут 20, 25 Тут минус 1,3, Тут еще минус 1, получается 4 И тут получается 1092 И тут пишем 74.600 И нажимаем тест в этом случае вы 99 процентов разогнали монитор до 75 герц если у вас не получилось по каким-то причинам напишите об этом в комментарии а те кто зашли сюда для поднятия герцовки на МД, вот сейчас появится скриншот и если вы смотрели полностью этот видос вы поймете как разогнать монитор на вашей видеокарте если вы не поймете то Напишите об этом в комментарии, я обязательно отвечу. А теперь переходим к самым умным, самым красивым, самым сексуальным мальчикам, которые поддерживают меня как автора, используют мой тег автора Мазер в магазине Fortnite. Держитесь, пацаны!